Привет, друзья! И в этом видео я вам расскажу, как сделать алмазный завод. Но для начала мы построим дробилку. Такую же дробилку, как я использую на сервере, где играю сам. Нам понадобится сундук, в нем будет скапливаться все, что у нас дробится. Нам понадобятся воронки, они будут поставлять все это дело в сундук. Дробилки я использую 2. Но если хотите, вы можете использовать 3, 5, 6, 10 и сколько вам душе угодно. Но если вы захотите их разместить рядом, обычный сундук вам разместить не удастся, поэтому вам придется использовать, например, сундук ловушку. Ну и любой, или любой другой хранитель, например, раздатчик. Давайте используем 4. Итак, 4 дробилки. В дробилке в сами. Тоже нужно как-то располагать руду, которую мы будем дробить. Используем те же самые воронки, сундуки. Если вам этого не хватает, например, вернулись вы с карьера, вы можете использовать еще и вот так. Довольно большой объем руды можно переработать. Ну и все это дело, разумеется, нужно подключить. Как бы система готова. То есть, что мы сделали? В упрощенном варианте выглядит это так. Ой, забыл извините запутался сундук через воронку из него поступает труда в дробилку из дробилки через воронку опять в сундук давайте с вами проверим мы возьмем уголь мы возьмем ну например что? Я вижу вот железо, например. Положим сюда. Положим сюда. Положим сюда. Побольше. Сюда. Песчаник. Пускай будет песчаник. Мне уже очень даже хорошо слышно, как работают дробилки. Вот она, Все это дело пошло. Вот оно, здесь уже есть угольная пыль. Я не взял, зря не взял именно Угольную пыль, потому что у нас все-таки цель строительства алмазного завода. Для алмазного вам, завода вам потребуется не дробилка, а компрессор. Я специально не использую единую систему, для того, чтобы и дробилки, и компрессор вы можете, могли использовать отдельно. Итак, нам понадобятся три воронки обратите внимание, они все направлены в одну можно в среднюю, в крайнюю как вам душе угодно будет вам понадобится компрессор и два верстака также для того, чтобы в компрессор что-то поступало и чтобы то, что в компрессор где-то хранилось, вам понадобится сундук и воронка собственно, лицевая часть готова идем на изнанку как вы видите все будет скапливаться вот в этой воронке. Из нее мы будем доставать все, что делает, делают верстаки и делает компрессор. Сортировать и часть снова отправлять в компрессор. Для того, чтобы заработал алмазный завод, его нужно настроить. Первый автоверстак. Мы настраиваем следующим образом. Используем сжатый угольный шарик и обсидиан. Второй автоверстак. Мы используем угольную пыль, которая у нас в данный момент дробится в дробилке. И кремний. Как видите, автоверстаки уже пошли работать. У нас получается куб сжатого угля и угольный шарик. Все это скапливается здесь. Также нам нужно настроить трубы. Сюда будет поступать сжатый угольный шарик. и Извиняюсь. А в красную, вот сюда, то есть обратно в компрессор, будет поступать куб сжатого угля и угольный шарик. Да, в красное, все верно. Ну и это дело нужно еще как-то достать из трубы. Поэтому я использую обычный, самый дешевый и неприхотливый Redstone двигатель. Разумеется, помимо того, что эту схему нужно построить, ее нужно еще и подключить. Все, алмазный завод готов. Вот он пошел, куб сжатого угля, или угля. Куб сжатого угля в компрессоре превращается в алмаз. Вот он, первый наш алмазик пошел. Давайте еще сделаем вот так. Чтобы дело у нас пошло быстро. Все, пошли сплошные алмазы. Больше 10 смысла не имеет ставить, потому что на, уже даже на 10 посмотрите, как идет компрессор сжимает быстрее чем в него поступает из воронки что-то вот они алмазики наши плюс данных схем как я уже говорил в том что вы можете использовать их универсально то есть вы не обязаны использовать все дробилки именно для алмазного завода Вдруг вам нужно будет, например, тот же металл стребить, чтобы его переплавить уже в количестве больше. Вы также можете использовать вот это. Ну, либо наоборот, использовать только верхнюю часть. Так немного аккуратнее смотрится. На этом все. Большое спасибо.